Добрый день, зрители «Форпост» и поклонники Алексея Саватеева, которого, собственно говоря, представлять даже не надо. Это просто хороший, интересный математик и любопытный человек. Привет, Леша. Маткульт, привет. Володя. Здрасте. Привет. Слушайте, мы, ссылочку я кину на видео, предыдущее наше интервью с вами касалось независимой автономной науки в некотором смысле. Как раз мы проводили после начала спецоперации, когда включились санкции, и мы с вами тогда проговорили возможные контуры. — интернету, нап... что ли, мы да? общались? — Да-да, да, по скайпу, по скайпу, я-то помню эти события. — У меня постковидный этот э, склероз, Давай. я ничего не помню вообще. Да. — Говорят, надо пить витамин С. — Я его пью. — Смотрите, значит, там мы говорили с вами об э, независимой науке в этом смысле, угу. в которой нам придётся... А нет, я пью Д, я перепутал. Ну, вот как с математикой нужно разговаривать, я не знаю. Но попробую. Смотрите. Э, собственно говоря, мы тогда проговорили и вашу идею по поводу того, что надо менять статус учителя. Да, и по поводу того, что нам некоторые сектора науки придется подымать практически с нуля, потому что глобальная наука – это сегментные такие штуки. Да? Угу. Вы ну, идеи, верно, да. Вы эти идеи тогда озвучили вполне. Кто хочет ознакомиться, чтобы не повторяться, смотрите, ссылка будет под видео. Я продолжу нашу, наш разговор, вернусь немножко, наверное, к школе, чтобы да, не начинать сверху пирамиду. Угу. А, ну, да. а ну, кого конечно. заинтересует, мы по скайпу продолжим эту серию даже диалогов таких. Да? Заметок, заметок на полях делают заметки на полях ученые ну я делаю вот по крайней мере когда я читаю какие-то когда формула книги да когда формула делаю, не как фирма да? да как фирма поступаю только я не какие-то выдумываю новые теоремы скорее я пишу вот этого я не понял надо разобраться вот здесь странный переход там я его тоже не осознал то есть я делаю заметки скорее такого рода что мне сюда надо вернуться и сюда тоже давайте к школе — Вот да. школа, о том, Поехали. о чем вы говорили. Тогда вы говорили о том, что, конечно, зарплата учителей — это ну, позор. О том, что с хорошего, качественного учителя... — Это с... дно, это не позор, это дно. Мы на втором месте после там, то ли Эритреи, то ли Никарагуа в мире пока по, еще по отношению на втором? Зарплаты к Вот даже здесь ВВП. Мы не, Даже здесь мы не Зарплату первые учителя. Ну что ж такое? Ну да, я думаю, что может уже и первое. Я не, я не знаю, я не могу сейчас. Но, но, но ну, суть собственно в том, что говоря, это просто дно. Это, не, не, это, это хуже. Давайте попробуем. Я спрошу самое главное, сформулируйте мне и брисуйте нашему зрителю образ учителя, который вам представляется должен быть сейчас. Ну или Давай появиться. вообще начнем с следующего. Вот э, В этом уже месте придут какие-нибудь шарлатаны и скажут, а зачем нам учителя, у нас цифровые продукты теперь. Вот давайте вот это вот, чтобы, как это сказать, сразу дракону одну голову отрубить, вот эту цифровую голову, дракону сразу отрубим. Вот. А именно, что он, уже совершенно нет никаких сомнений, что цифра не лечит школу. То есть она ее калечит, а не лечит. Она может ей помочь, если школа хорошая будет. То есть цифра, цифра, да? цифровые продукты, помощник только на хорошей твердой предметной базе, которая дается в первой половине дня. И если вместо нее, да, вместо вот этой базы, которая дается, несомненно, только живыми учителями в процессе обычного традиционно ведущегося урока. И если вот это вот все есть, то цифра может помочь. Если этого нет, а вместо этого вводят цифру, то эта помощь, это как бы вот... В гвоздь Последний в крышку уже совсем забить. То есть, когда говорят, mm -hmm. ну, учителей, да, у нас что-то не вышло, вот за 30 лет что-то совсем у нас ничего не выходит, да? Знаешь, как парикмахер. Тогда лучше застрегнулся. «Ай, вы меня это, укололи, да?» Из уха кровь течет. «Ай, вы меня сюда протнули!» Парикмахер ножницами по гору. «Ай, ничего сегодня не выходит!» Это вот наши, это наши математи... реформаторы. Чёрный, да? чёрный математический юмор. Да, это наши реформаторы так поступают со школой. То есть укололи, порезали, да, обидели еще несколько раз, дали по морде много многократно, а потом говорят, ничего не выйдет. Хватит голову с плеч. Это вот цифровизация, цифровая трансформация, проводящаяся на почве отсутствующей школы. Mm -hmm. Если бы школа была хорошей, я бы первый сказал, а еще есть цифровые продукты, пусть во второй половине дня они ими занимаются. Вот это школы-то нет. Это-то понятно. Значит, соответственно, Но... давай, э, давай первая. От... Да, Цифровизация, школа не лечит, это доказано многократно многократными опытами на... в Америке и где угодно. Алексей, посмотрите. Вот вы... да, поехали. В чем он отличается учитель? фундаментально от прикладной? Вы сейчас фундаментальные вещи говорите. Да, фундаментальные. Давайте вернемся к человеку, учитель. Что это за Все, теперь человек? Теперь мы как понимаем, что он нужен. Теперь, как бы, у нас нет никаких сомнений. Вот эти товарищи, которые пытались постучаться, что учитель вообще не нужен, нами посланы. Теперь мы спокойно давай обсуждать, да? Значит, учительство. Да, я уточню. Он нужен? А они посланы с одного места да. чиновничего в другое они место да, они войдут. Давайте да, я в, сразу на... уточню, что он недалеко. Выйдут, они недалеко ушли. Да, к сожалению, да. Так вот, если мы вдруг э, возьмем власть в, в области образования, да, а, то, ну понятно, да? Тогда учитель... цитата из Ленина, видимо. Ну. <laughs> — Хорошо. — Да, тогда такой Обрисуйте мне его. Характер, темперамент, образ мышления, кругозор. — Все, что угодно. бывает самые разные Давайте образец. В любом случае. Некие собирательные. — Вот смотри. Образцы, образец учителя, шаблон учителя, вот этого не бывает Хорошо. Обязательные черты, присущие учителю. Давайте так, обязательные. — учитель первое знает свой предмет. Хорошо. — Ну это самое простое, ну, вон у нас каждый учитель с дипломом. — Ну, к сожалению, это на самом деле не просто сложно, это очень сложно. То есть на сегодня эту цель мы можем поставить только спустя много лет. — А чему тогда учатся много... в, в, в институтах-то, простите? — Значит, на, на данный момент конкурс очень низкий, и, кроме того, не все идут по специальности. Соответственно, вместе с теми, кто действительно хочет стать учителями и готов хорошо постичь предмет, вместе с ними идут, за идут просто, чтобы получить хоть какой-нибудь диплом и хоть mm -hmm. куда-то присвоиться стере... в жизни. По стереотипу. А, да, и в этом плане, значит, та чудовищно низкая зарплата, она подливает масло в огонь. То есть, если бы mm -hmm. здесь был какой-то серьезный, престижный конкурс на эту позицию, то понятно, что все-таки... Шли... То есть, вы говорите о том, что иногда в школе оказываются случайные люди? Да, но на этом сегодня нельзя... Фокусирует внимание, потому что это опять же лить воду на минимум супровизаторов. Хорошо. То есть мы сейчас будем работать с теми учителями, которые есть. Но Отлично. Идеальный учитель, конечно, свой предмет знает, это очень хорошо. Зафиксировали наличие знаний, компетенции, согласен. Что и еще? Не Надо произносить слово компетенция. Знания совсем. Да. Простите. Предметных знаний. То есть э, учитель должен твердо знать свой предмет, и это то, к чему надо стремиться. И если сегодняшний учитель не знает свой предмет, то, как говорил товарищ Сталин, у нас для вас нет других писателей, а у меня... Для России сегодня нет других учителей. Поэтому работать мы будем с теми, которые есть, и будем их обучать их предметам. Хорошо. Кроме дальше знания, что-то вообще нужно с значит, дальше. Учитель должен уметь держать класс. Педагогика да. в этом смысле. Который как бы сейчас нет просто. Держать сейчас класс, держать внимание, взаимодействовать ну да, с школьниками. Следить, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. А что значит вышла из-под контроля? Ну, э, в физике есть такое вот понятие фазовый переход, да? Да. Э, вот оно, на самом деле, в социуме тоже бывает фазовые переходы. То есть, вот э, фазовый переход может быть от ситуации, когда э, вот на этом уроке у этого учителя принято учиться и внимательно слушать и пытаться понять, переход к ситуации, что на, на этом уроке у этого учителя вообще принято пересылать друг другу смс, и за это, в общем, особо ничего не будет. Угу. Понятно, да? Вот это вот как бы два состояния урока. Одно состояние урока, когда более-менее все, кроме там откровенных прохиндеев и лодовей Ваши секрет, как вы держите аудиторию детвору? Нет, нет, нет здесь Хорошо, поделитесь специ... своим, например у меня, значит, у меня совершенно специфический опыт Вот это надо понимать Мой опыт, это приехал в одно место Провел лекцию по математике Как можно интереснее, вроде как рассказал При этом для меня отбирают детей Так может быть, как можно интереснее? Но как можно интереснее, все уроки не проведешь я должен, я должен сказать, что это совершенно... Вот, если бы я сейчас сказал, что делайте, как я, я был бы тоже совершенно откровенным шарлатаном. Очень многие у нас прекрасные педагоги-новаторы ломались на моменте, когда они говорили, что делай, как я. Педагог-новатор, он на то и педагог-новатор, что никто больше так и не сможет. Это mm -hmm. прекрасные люди, когда они ведут урок, но как только они начинают говорить, делай, как я, остальным учителям России или СССР, как это было, они становятся, ну, как бы уже... Ну, это уже с на самом деле чистой воды то есть э, э, э, мой опыт не э, масштабируем просто по той причине что я не учитель в одной школе который ведет я резерв. понял хорошо Я популяризатор я там гастролирую по всей россии совершенно не тот опыт абсолютно -э, учитель не может на кураже вести все вообще уроки ему нужно их вести на каком-то твердом внутреннем осознании что он делает это нормально то есть если у человека есть осознание вот что он несет ну как бы миссию, то есть, что он в таком случае миссию, должна несёт, быть он... механика У учителя должна быть механика да, урока и он, каждый учитель свою собственную вырабатывает тут невозможно предложить механику ведения урока но можно под ну как бы можно показать каких знаний мы ждем в результате от его учеников и это то что надо делать то есть надо говорить вот смотри ты как бы эм, можешь вести урок так как тебе это кажется правильным и даже если хочешь ты можешь э, им э, как бы и, ну там э, через экран что-то показывать да эм, в школе, то есть, который... включ... ну, ты можешь мультик включить, ну, но, если но ты, теорему ну, Пифагора ну, ну, двое, человек да, должен освоить. Чтобы потом он ее действительно знал. Понятно, да? То есть, чтобы не то, что он. А, я есть, видел какой-то мультик, позвольте. кажется, он был про теорему Пифагора. Это не подходит, это не годится. не, не я понял вашу мысль, uh -huh. но ведь это предполагает, тогда следующее. Учитель должен был определенной свободой педагогической. А, это абсолютная неприложная истина. Любой нормальной педагогики. Просто вообще, это тезис номер один. А учителю надо не мешать работать. Вообще Максим Протусевич, который э, директор лицея 239, самого лучшего лицея в стране, президентский лицей 239, угу. он говорит: э, правило: но ну, это не он говорит, он тоже цитирует кого-то. Ну, неважно, есть такая, как есть просто то, что мы знаем все. Так. Да? Угу. Найти хорошего учителя и не мешать ему работать. Все. Вот, соответственно, первая фраза, первая фраза э, на сегодня это. Вызов для всей страны. Вторая фраза — это вызов чиновникам страны, в которой он работает. Директорам, РАНО, там, еще какой-нибудь там департамент образования. Бог знает чему. То есть первое — это то, над чем нам надо всем вместе долго работать. А второе — это то, что мы должны сегодня уже решить, что мы никогда не будем им мешать работать хорошим учителям. То есть никакой бюрократической отчетности у них не будет. Они не будут заполнять бумаг с универсальными учебными действиями и компетенциями, которых вообще нет, ни того ни другого, по сути. Они не будут, там, не будут отчитываться за то, что у них на уроке кто-то подрался с кем-то, потому что это не их, сказать, вина, да, они не могут быть за это виноваты. Они имеют, наоборот, дисциплинар... дисциплинарную власть выгнать школьника, который хамит и мешает вести урок, да, поставить ему два, оставить на второй год, да. Вот это все входит в права и свободы учителей. А, как? а обязанность учителя только одна: нести свет. А как защитить учителя? Вот, это отличный вопрос. Значит, есть несколько слоев, как его защитить. А, ну, во-первых, мы как общество, да, как страна, как система а, образования и все, кто в ней находится, а это вообще все, потому что, ну, всех есть дети, да, все либо родители, либо бабушки. Все прошли через школу. В любом прошли через школу, да. Мы все между собой должны договориться о том, что в школе учитель прав, а если это не так, это надо доказывать. А вы уверены, что мы все да? можем договориться? Но это хороший вопрос. А я кажется... уверен только в одном, что до тех пор, пока мы на этом пункте не договоримся, школа обречена. Вот это я могу просто гарантировать. Сможем ли мы на, на этом договориться, я не знаю. Но я совершенно точно уверен, что без этого машина не поедет. Кто бы там ни сидел, какой бы Фурсенко или а, Ливанов кто? не управлял, неважно, кто а будет Кто управлять. должен, на ваш взгляд... Организовать процесс вот этого договора. Если бы Кравцов был сильным человеком, это был бы он. Кравцов один раз проявил какую-то такую неожиданную степень свободы, когда заявил, что у нас 70% учителей получают ниже МРОТ, минимального размера заклада труда. Это было, и за это ему высочайший респект. То есть, в принципе, можно было бы себе представить, что это нынешний министр, но он постоянно как бы то нас вдохновляет, то разочаровывает очень сильно. То есть я не, не понимаю, какое у меня к нему сегодняшнее отношение. Он явно балансирует там вот между, да, между всем и всем. Колебаниями между башнями, да? Ну, Как-то да, между линиями партии. Время от времени он говорит что-то фантастическое, типа что 1 сентября он доложил президенту Путину, что у нас все учительские вакансии закрыты в стране. Это не просто вранье, это как это... Это э, а может, даже не случай может, так называемого вранья, просто. это случай выпиющего вранья. Потому что если мы подойдем к делу неформально, хотя и формально тоже там будет куча вакансий не закрыта, но если мы подойдем неформально, мы обнаружим трудовика, ведущего физкультуру, химию, физику, музыку, английский язык и все это еще вместе Я с своим. сразу поясню для тех людей, которые считают, что мы что-то там не так делаем. Алексей говорит о том, что есть признаки того, что сказано не совсем верная информация. Вот я переведу ну, это, да, на это... язык правоведа. Я, я да понял. Да, признаки, вот. да. Есть признаки того, что информация, информация не соответствует, которую Сергей Сергеевич сообщил президенту, не соответствует действительности. Ну, что ж. ну для нас понятно все. Понятно. Другим языком. — То есть тут как бы Слушайте, вопрос, роста... но если мы сме... грубо говоря, если мы там поднимем волну, и его с... на этой волне скинут и поставят другого, а будет, будет вместо Кравцова, например, Кривцов. там... — Думаю, еще не изменится. — Ну вот э, проблема, да, проблема системная, поэтому я не занимаюсь э, борьбой против Кравцова. Я, как только он там Думаете... неправ, я заявляю, что он не прав, но я не занимаюсь тем, чтобы его выпинуть. — Ну то есть вы басню-то Крылова-то читали, как известно... Когда бесполезно пересаживание ну, да, местами да. Конечно, поэтому, поэтому Мне понятно, что здесь Надо договориться, но если, если бы Вместо Кравцова пришел сильный человек Или вдруг сам Кравцов стал сильным то он бы мог инициировать этот процесс. Он Слушайте, сказал, Возвращаем учителям дисциплинарную власть, давайте об этом договоримся все. Так это надо это нормативные бы регионам, акты в стране там, менять. Да, безусловно. Я вам хочу надо. сказать, надо и административными кодексами защищать учителя. Да, совершенно и верно. И есть еще один важный элемент. Если ты хочешь сделать учителя защищенным, да. сделай его богатым. Ну и, и мы возвращаемся к пункту номер один собственно говоря, потому что человек, который сможет нанять в себе хорошего адвоката, ну, э, у которого, по крайней э, мере, хоть чуть-чуть, он сможет бороться, сейчас они полностью завешены, у которого этими будет двумя, возможность двумя э, э, не думать -то о том, чем даже. накормить детей, у которого они будет возможность хорошо качественно отдохнуть, поправить здоровье, он просто будет эмоционально сильной и эмоционально да. сильная личность, она сама по себе защищенная уже структура. Да, а сегодняшняя система, она направлена полностью на обратное, то есть на то, чтобы все винтики системы были загнаны вот Уизмотаны смотрите. Без эмоций И тогда понятно, что ты что прикажешь, что они делают Приказал там выборы провести соответствующим образом Не будем здесь Давайте распространяться спросить, Они делают по... так То есть это, это вот Это изменение нашего Коллективного отношения к профессии учителя Как самой главной в России И соответственно Уважение Положение Статус, все на свете. Слушайте, ну вот а, буквально неделю я слышу с федеральных а, каналов а, прям проблема школы, со школы надо начинать, играет, да? и там надо все менять, и это все не подойдет, и все не так. Знаете, вот потоков прямо лозунгов я слышу много. Да, эти лозунги не имеют никакого отношения к делу, потому что если, например, сегодня отменить ЕГЭ, э, ввести вместо него какое-нибудь там э, портфолио, это не просто ничего не изменит. Это, это, это, это все <If it's>, это, это еще. То есть любые, такие, любые действия вот такого рода, да, внешнего, они будут ситуацию либо не менять, либо еще ухудшать дальше. А скажи, пожалуйста, международная изоляция, которая сейчас нас загоняю, да, да? Обстраивая нас забором, ну да. она может быть вынудит. Ну, она должна, по идее, вынудить. Но пока э, не видно. — Или вот, пока не осознали люди вообще? — Я, я не есть, знаю, вот когда от, написали, там в 30-е годы написали, что, слушайте, вы со своим интернационалом, который вместо предметных знаний пришел в школу, вы собираетесь какие-то войны когда-нибудь выигрывать или нет? А у нас в технических специальностях, в том числе и, как я понимаю, на военных, да, приходит контингент, который не способен к обучению. А, «Как вы собираетесь выиграть войну?» Сталин все свернул нахрен. Все разогнал вот этих... — А вот, кто кустопустар... такой смелый там, не помните, кто, кто это там? — Ну, вообще взял на, на себе это Бубнов и был потом расстрелян. То есть он просто вот как бы погиб по исполнению. — Видите? — Да. — Нет, может быть, в стране есть люди, которые готовы это же написать, но не хотят, чтобы их расстреляли. — Не знаю. — Ну, это, конечно, образная метафора. — На всякий случай, если мне предложат стать министром просвещения, я соглашусь, я не убегу в кусты. Вот так просто, на всякий случай. — Эх, испортит вас чиновнейшая жизнь, Алексей, Не знаю, ли, либо, либо я просто через месяц скажу, что э, вот смотрите, что происходит, вот это, это, это, это, и при этих условиях никакой работы у нас не может получаться. Но, по крайней мере, я это честно скажу, как минимум, понимаешь, да, то есть скажите, вас устраивают сейчас э, учебники? — — Ну, это вопрос... — Во всяком случае, профильные ваши. — Вопрос, э, вопрос ну, не такой важный. То есть в математике это есть, есть хорошие учебники. — Это решаемые учебники, да. — Есть хорошие учебники. — Безусловно. — этим сейчас, сейчас собирается сделать единый учебник. Это немножко стрёмно, потому что, когда он один, вроде кажется, да, как хорошо, будет единая программа. Чего может быть лучше? — Ну да, Ну, унифицированная. — Понимаешь, наверное, было бы правильно иметь какую-то общую программу, но все таки один учебник... Когда есть оставшиеся еще в живых добросовестные педагоги, которые всю свою жизнь работали по другим учебникам, которые теперь не будут э, благословлены к э, бесплатному распространению по школам, да? Ведь что такое один учебник? Это экономия. Это экономия на всех остальных. Это... Вот так вот ну, да. еще между нами говорить. Для них. Для нас это вопрос, как бы, единое, единое, э, единое обучение везде или не единое, а для них это вопрос того, что за остальные учебники не надо париться и платить денег. Но вот человек, который всю жизнь вел по своему любимому учебнику, и вдруг выясняется, что этот любимый учебник теперь не входит в лист, э, одобряемых к распространению среди школьников, он, э, ну, как бы он почувствует некоторую растерянность, и ему будет гораздо сложнее вести урок. А мы возвращаемся к главному. Нам нужно упростить учителю возможность вести урок. То есть мы все делаем для учителя. Если это действительно реформа школы, то мы все делаем для учителя и для ведения урока. И поэтому на сегодня это преждевременно, так делать нельзя. Можно пытаться ну как бы рекомендовать какой-то учебник, продумано, хорошо там, подойти к этому, чтобы действительно был хороший учебник. Mm -hmm. Но оставить еще несколько вокруг неплохих. В нашей области есть много хороших учебников. На самом деле в нашей области. Ты берешь и по нему учишь, зрения, уже, уже хорошо. Точку зрения математика во всяком случае mm -hmm. понятно, вам проще несколько там. В в области, Нет, я знаю, что в биологии, в биологии э, проблема серьезная совершенно не, безумная, что там ЕГЭ. Э, по ЕГЭ, если ты даже хорошо учишься в школе, ты 50 типа наберешь или 60. Все остальное нужно набирать, будучи в каких-то движухах. Леш, Но это я а не буду лезть в биологию, потому что все-таки я математик. — Алексей, собственно, время-то у нас не, не, не резиновое, и мы Потому ценим... что будет лекция. Ц... — Потому что я да. пойду на лекцию. — Ценим тем более время зрителей. Смотрите, буквально предпоследний вопрос, и потом завершающий. Вот Родная когда... школа. Главное не забыть сказать про это. Родная школа. С, ну, это... С первого нашего интервью, когда вы сказали, что обстоятельства поменялись, страна вошла в другую, к чистоту колебаний. И вы видите первые какие-то признаки того, что мы пошли по пути автономной, независимой, mm. суверенной науки? Честно, нет. Значит, более того, я вижу э, признаки катастрофы. А именно, 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, не было сказано последнего самого важного слова, а именно, что, дорогие учителя и ученые, никого из вас мы никогда не мобилизуем. Я... Вот, и в, в результате отсутствия этой фразы, завершающей речь нашего президента, из Москвы уже уехало несколько сот тысяч человек. Я не могу оценить более точно, но эту цифру, за эту цифру я просто вы думаете, ручаюсь. это ученые, и это интеллектуальный класс, да? Это вокруг меня просто как проредили вот вот морковь я, растет, да, и вот я Повыдергивали понял. буквально Я вот как сразу как оппонент Поэтому вот сейчас, я пока вижу только отрицательные Сейчас ответствия. сразу э, скажу, что скажут оппоненты Да и слава богу, что мы избавились от таких Но у нас нет возможности э, Кидаться Замечательными, талантливыми педагогами У нас э, идея, что Талантливый педагог должен идти умирать На полях украинской войны Эта идея, мягко говоря Чудовищная, это если мягко сказать — А чем он лучше или хуже русского Ваньки из села? — Не лучше, скажут, не хуже. Он воспитывает 20 еще русских Ванек. В нормальном ключе. Он на своем месте. Он должен России помогать на своем месте. В классе. — И, и третий вопрос оппонента. Вот Великая Отечественная война. Там все, и ученые, и учителя, все взяли винтовку, пошли на фронт. А после войны mm -hmm. мы отстраивали советскую а Уже в 1944-м Сталин приказом всех вернул назад учителей приказом. А, а, сегодня, а почему у нас мужчин да? в школе раз два общался и, и еще их это самое забирать это совершенное безумие. У нас мужчин-то в школе не осталось почти. А значение мужчины будет. в школе на ваш взгляд? Ну, оно на самом деле сегодня его странно обсуждать, потому что их почти нет, Детям но не оно не огромное, оно фундаментальное. Это вот пример, да, для многих школьников, например, ну есть же не все семьи у нас полные и счастливые. И для ребенка не из полной счастливой семьи а Мужчина который его учитель, он просто заменяет отца, по сути. То есть он его, как бы, он его может воспитать. Я Под... продолжу вашу мысль. Ведь у нас, получается, ребенок, бабушка, мама. Даже когда есть папа, ему не надо некогда да, уделить просто внимание. Он работает много. И в командировках. Ну, да. И у нас, получается, дома бабушка, мама. На раб... В школе опять вторая мама – учитель. Ну, да. И у нас мальчики в этом смысле. Это не потому, что там просто мальчикам нужен пример мальчик. Ну Вы про это говорите. А мальчики у нас растут в окружении девочек. И потом, когда мы говорим, что у нас какие-то мужики не те пошли, вот они какие-то вот такие. Оппонент здесь скажет мне: и вот тут мне трудно будет что-то возразить: скажет, что: вот те, которые побежали, они никаким примером не могут стать. Ну, понятно, да, то есть, вот эта идея. Но еще раз, если бы мы сказали, что никто из учителей не пойдет на фронт, мы бы сохранили тех, кто не побежали, и кого сейчас заберут или могут забрать. То есть идея следующая, что э, бывают учителя совершенно вдохновенные, учителя своего предмета. Да, они не могут, может быть, научить ребенка тому, о чем я сейчас говорю, но они могут научить своему предмету как следующее. Вот тоже сейчас почти нет. Зато, смотрите, защитили работников банковской сферы. Угу. Ну а чего? Видите, от учителей и ученых прибыль-то никакой. Леш, ну какая Я вот, ну какая хочу прибыль. Хочу оставить даже без комментариев вообще, просто вообще без комментариев. Ну, собственно говоря, собственно говоря, Не, на, точку... наверное, если бы забрали там весь Сбербанк туда, то у нас бы прекратилась как бы деятельность экономической. У нас бы зажил Альфа Банк другой жизни. Вот и все, собственно говоря. Но это это это это это возможно было стратегическое, но просто когда речь идет, нет, это как раз тактическое решение, тактическое, стратегическое это оставить учителей. Потому что учителя это будущее. Без учителей и, и фрезерных и станков как мы хотим, чтобы делали? Давайте объясним людям. Если у нас не будет нормального учителя, в стране не будет нормального фрезерного станка. Ну, и я напомню, если кто-то интересуется, то до сих пор наши советские атомные подводные лодки, а теперь уже российские, строятся на станке Японии, который мы технично украли. Потому что точных зазоров, ребята, нету. И хороший учитель, это вам хороший инженер, это хороший да, врач, слова. это хорошая семья, это мудрые политики, это богатая Сильное государство, вот про это Ну и, и ученые тоже, хорошие ученые Это, это тоже это самое, это самое, это еще быстрее Если станение нет да. ученого, то как Это стране может быть не богатое, не и сильное И даже если мы будем говорить, что вот эти ученые трусы, они убежали Знаете, вот эти ученые, если бы они Даже были трусами, но при этом Построили бы что-то интересное и новое Для нашей армии, это бы пригодилось Точка зрения, точка зрения хорошего, замечательного математика, очень милого человека Алексея Саватеева. — Родная школа, всем, значит, э, всем туда, родная школа .рф. Там проводится опрос о положении сегодняшнего учителя всероссийский. Становитесь ну, можете... аудиторами нашего опроса, э, выдавайте анкеты в своих школах, проводите, мы должны снять пласт истинной информации о том, что сейчас происходит. Вот можете помочь Алексею, да, в принципе, да, своими участием. призываю, всех. Даже если не согласны, тем можете не Абсолютно согласиться. Абсолютно анонимно но... все, ничего не прилетит никому, у нас будет только агрегированная информация, то есть вам ничего за это не угрожает, ниоткуда. Обещайте поделиться с нами результатами. Разумеется, разумеется, но для этого нужно, чтобы все в нем участвовали, потому что сейчас участвует очень мало людей. Видимо, из-за все той же загруженности учителей, но попробуйте выделить хотя бы там, в воскресенье 10 минут, чтобы это сделать. И нам нужны ауди аудиторы по школам конкретным. То есть нам нужны люди, люди из школ, которые пишут, я готов стать аудитором. Это чуть больше работы уже, это не 5 минут. Аудитор у нас регистрируется, получает индивидуальные, уникальные ссылки для опросов, раздает их учителям. Такая, Опросы автоматом уже уходят. Это такая форма общественного мониторинга. Да, это, это она и есть. Это народный Росстат, который мы начали делать. Я про него, по-моему, говорил год Инди... назад. Да, да, вы говорили, народ что зап... запускаете. да, мы, да. Будем, мы его запустили. Теперь вопрос собственно говоря в активности. Потому что если у нас на выходе там через полгода будет заполнено 100 анкет, это значит, что реформа школы никогда не произойдет. Потому что любой чиновник спросит, где ваши результаты? 100 анкет? Ну, наверное, все хорошо, раз никто не заполняет ваши Ж, анкеты. Жиденько, выборка думать? жиденькая, да. Да, что называется. Товарищи, запомните, математика способна победить любое зло, считает Алексей. Нет, я так не считаю. Прошу прощения. А вот то, что математик, математик может математик. попытаться бороться со злом, это да. И, и я попытаюсь. Вооружившись знаниями Безусловно. и числами. Ну что ж, Алексей Самотеев был в, гостях в Севастополе, Форпост. Оставайтесь с нами. Мы где-нибудь под Новый год свяжемся с Алексеем и да, проконтролируем ситуацию. С удовольствием. Я скажу, сколько анкет заполнено. И если их будет по-прежнему в районе 100, значит ничего у нас не выйдет. Значит мы повторим свою просьбу. Ничего страшного. Ну да, значит под Новый год я еще раз скажу, что если мы не будем проходить этот опрос и показывать, в каком положении учитель сейчас находится, то никаких реформ мы ждать не можем. Однако будем надеяться на Оп иной исход. Я уже третий раз представляю прекрасного человека, оптимиста Алексея Саватеева. Я Спасибо. надеюсь, я надеюсь, что все будет хорошо. Хотя конечно, за да. Хотя конечно стартовая точка низкая очень. Надеюсь получится. До свидания.